Что в твоем телефоне? На компьютере, планшете, разбросанные файлы на рабочем столе, заваленная папка загрузок, куча фотографий, половина из которых не самые удачные, а еще десятки приложений, которые ты скачиваешь на один раз, и вечно всплывающее уведомление о том, что на вашем устройстве не хватает места. Совсем недавно наличие цифровой камеры, компьютера и электронной почты было чем-то прогрессивным. А сейчас мы не представляем жизнь без смартфона, социальных сетей и доступа в Интернет. Но у всего есть обратная сторона. Мы даже не замечаем, как окружены бесконечным потоком информации, и часто это плохо влияет на наше настроение и на жизнь в целом. Я не буду говорить об ограничении пользования Интернетом или снижении количества необходимых вам гаджетов. Я буду говорить о цифровом беспорядке, который очень любит разрастаться на наших устройствах и о том, как с этим справиться. Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда на телефоне или ноутбуке заканчивается память. Конечно, решение в данном случае что-то удалить и освободить пространство. Проблема в том, что весь наш контент часто не структурирован, и порой мы даже не знаем, что же удалить. А вдруг это нам понадобится в будущем? И порой такое реально случается. Когда мы делаем резервную копию всех файлов, проблема решается сама собой. Если что-то случайно удалил, всегда это можно вернуть из облака. А если резервное копирование сделать автоматическим, то об этом вообще можно не беспокоиться. Я не задумывался об этом до тех пор, пока случайно не уронил свой телефон в море. Я уже думал, что все фотографии, накопленные за 10 лет, уже не вернуть, но благо удалось сделать ремонт и все сохранилось. Поэтому обязательно делайте бэкап на облачных сервисах ваших устройств. 100 рублей в месяц, и можно быть спокойным. Касаемо ноутбука, я привык хранить все важные крупные файлы на внешнем диске не вижу особого смысла делать копию всей системы. Фильмы и музыку я не скачиваю и не коплю, потому что предпочитаю пользоваться стриминговыми сервисами. Со временем наши компьютеры и смартфоны заполняются большим количеством разных программ и приложений. Какие-то из них мы используем каждый день, а какие-то скачиваем на один раз, и они так и продолжают занимать место на наших устройствах. Посмотрите, какими приложениями вы практически не пользуетесь, и удалите их. Поместите на главную страницу только те, которые вы используете каждый день. На ноутбуке же мне нравится использовать программу Clean CleanMyMac. Она не только оптимизирует производительность всей системы, но и позволяет отсортировать все программы по размеру занимаемого места и частоте использования, а также грамотно удаляет ненужные. Это очень простой и удобный инструмент для того, чтобы почистить свой компьютер и освободить место. А вообще, я фанат снести всю систему и начать с чистого листа. С тех пор, как у нас появились смартфоны, мы постоянно снимаем фото и видео, оставляя абсолютно все хорошие и плохие кадры. У многих из нас десятки тысяч фото в галерее, и проблема в том, что они не только занимают место, но и не приносят удовольствия. По сути, цель фотографии – оставить память о моменте или эмоциях, чтобы всегда можно было быстро что-то найти и вспомнить. Но когда у тебя в телефоне 20 одинаковых фотографий одного и того же с разных ракурсов, это становится проблемой. Решение очень простое – удалять. Как это делаю я? Каждый раз после какого-то интересного события, например встречи с друзьями или просто прогулки, где я сделал много кадров, вечером я отбираю самые лучшие, оставляя несколько хороших, но разных кадров, которые формируют у меня атмосферу того или иного события, и в итоге у меня остается где-то 5-10% из всего большого количества. Все фото с iPhone у меня автоматически откружаются в iCloud, и это очень удобно, потому что освобождает огромное количество места на телефоне, и в памяти остаются только сжатые версии снимков. Способ организации файлового пространства на компьютерах вопрос очень индивидуальный и субъективный, и зависит от специфики вашей работы, поэтому здесь я не буду давать каких-то особых рекомендаций, потому что их множество, но что я точно посоветую, это очистить свой рабочий стол и папку загрузок. Это два места, где очень любят накапливаться разные файлы. Чтобы с этим разобраться, предлагаю создать папку под названием «Разобрать». Будем отправлять туда все неотсортированные файлы. Создайте папку «Процесс», где будет храниться все, над чем вы сейчас работаете, и папку «Архив» для всего, что нужно оставить. Также можете сделать папку «Разная», куда будете отправлять все остальное. Подобная система немного структурирует всю информацию, которая поступает на ваш компьютер, и даст вам хороший старт для будущей систематизации всех файлов. Очень большую помощь в расслаблении вам окажет вышеупомянутая программа Clean «CleanMyMac». Она отсортирует все крупные старые файлы и позволит удалить сразу несколько всего за один клик. И если вы уже сделали резервную копию, то можно не беспокоиться, что вы случайно удалите что-то важное. Цифровой минимализм дает нам больше времени и энергии на те вещи, которые имеют для нас приоритет. Я думаю, основная причина, по которой он меня так привлекает и почему я так стремлюсь применять его на практике, это очень четкое осознание того, на что я хочу потратить себя в данный момент подготовку сценария к видео, съемку или монтаж. Думаю, важно понимать, что цифровой минимализм – это не то, во что нужно целиком и полностью погружаться за головой. Порой можно сделать просто какой-то минимум. Например, удалить лишнее приложения с телефона. Это может быть чем-то очень маленьким, но достаточным для того, чтобы ощутить, каково это. Ведь возможно вам понравится, и вы вернетесь, чтобы попробовать больше.